Глава 28. Семена посеяны. Вторая неделя сентября. На следующем занятии мы начали с самого главного. Важные вещи не стоит откладывать, потому что чем они важнее, тем больше, как правило, возникает помех. Итак, давайте подведем итог, начала я. Мы видим перо не потому, что оно таково само по себе, иначе госпожа корова обязательно попыталась бы им что-нибудь написать. Значит, в нашем разуме есть что-то, заставляющее нас видеть перо именно таким. В прошлый раз мы также поняли, что сами сознательно не управляем созданием одних вещей из других, поскольку в противном случае могли бы решать все свои проблемы одним мановением руки. «Стало быть, здесь работают какие-то другие тайные силы, которые нам не подвластны. Мастер говорит о семенах, заключенных в нашем разуме, которые, прорастая, и заставляют его соединять кусочки информации в образы. Образы самих вещей». Э, «Кое-что мне непонятно», – перебил комендант, поднимая руку, – «совсем как школьник. Я знала, что он спросит, но решила не мешать». Замечательный ученик. Он схватывал все слету и немедленно начинал обкатывать в уме, пока сам не натыкался на очередной вопрос. Что именно? Спросила я. Э, я понимаю, что во мне есть зерна, которые начинают прорастать, когда я смотрю на цилиндрическую форму зеленого цвета. И передо мной возникает образ пера. Э, но как же сам зеленый цвет? Это вы сами скажите. Вы же знаете, что некоторые вообще не могут различать цвета. Здесь абсолютно то же самое. Все дело в особых семенах. Нет их, нет и цвета. Потому что именно они организуют отдельные части. Какие-то другие части в пятно нужного цвета. Сами цвета и формы тоже образы, созданные нашим разумом. Под действием семян, которые есть в разуме каждого человека. Нетерпеливо закончил он. Но тогда почему... Почему мы все видим одно и то же? Ответьте сами. Перо не само по себе, однако каждый из нас видит именно перо. Почему? Он погрузился в размышления. Те же самые зерна, то есть одинаковые. Вот именно, кивнула я. Или почти одинаковые. Разумеется, образы, которые мы с вами видим, немножечко разные. Но все равно, раз мы оба видим именно перо, зерна должны быть те же самые. «А теперь скажи то, что обещала», — серьезно спросил комендант. «Откуда берутся сами зерна?» «А зачем это нужно знать?», — парировала я. «Потому что...» — проговорил он, устремив в окно отрешенный взгляд, будто смотрел на что-то по ту сторону неба. «Потому что если все это так, и нас заставляют видеть особые зерна, мы могли бы постараться изменить их, как-то воздействовать на них. Например, выращивать одни их виды и уничтожать другие, которые нам вредны? Может быть, тогда нам удалось бы в конце концов... Удалось бы... «Скажите это!» — воскликнула я. Нам удалось бы увидеть, как наши собственные тела из плоти и крови превращаются в чистый свет. Это было бы что-то вроде самой совершенной позы йоги. А может быть, мы продвинулись бы еще дальше, и тогда... А почему бы и нет, оказались бы там, в Царстве Вечного Света, со своими... среди тех, с кем вместе жили и страдали. «Великолепно!» – выдохнула я. «Значит, нам нужно понять, как работают семена. Эти знания – часть высшей йоги, основы которой подробно изложены мастером. Он говорит, хранилище пополняется за счет того, что мы делаем». Здесь имеется в виду хранилище вашего разума. Место, где находятся те самые зерна. Вот и ответ на вопрос, откуда они берутся. Если хорошенько подумать, легко понять, что иначе и быть не может. Ведь что-то же должно было заложить их к нам в хранилище. И это не значит просто взять горсть зерна и высыпать в ухо. Раз зерна прорастают как нечто связанное с мыслями, кажется вполне логичным, и что закладываются они первоначально с помощью мыслей, Согласно книге мастера, новые зерна появляются всякий раз, когда мы делаем что-нибудь, что угодно, и ощущаем свои действия. Комендант снова нахмурился, а потом сказал, «Но мы все всегда что-нибудь делаем и ощущаем это на том или ином уровне». «Вот именно! И все наши действия, каждое наше слово, каждая мысль, промеркнувшая в нашем мозгу, все они откладываются в осознании подобно отпечатку руки, оставленному на сырой глине.» просто потому, что мы их осознаем. Потом мы начинаем делать что-то другое, но эти отпечатки остаются и становятся зернами, чтобы потом помогать нам ощущать мир вокруг. Возьмем такой пример. Вы встречаете на дороге человека, который вчера вас как-то обидел. Находите подходящий предлог и бьете его дубинкой по спине. В тот момент, когда вы решаете его ударить, в вашем сознании мелькает образ, пока еще туманный. Человек держится за спину и стонет от боли. Потом вы его бьете на самом деле, и перед вашими глазами возникает уже реальный, уже четкий образ. Возвращаясь в участок, вы с удовольствием вспоминаете, как удачно отомстили, и картинка снова появляется. Так она отпечатывается раз за разом, постепенно закрепляясь, и остается навсегда, превращается в то самое зерно. А потом однажды ваши мысли обращаются на что-нибудь совсем другое, например, я выжидательно замолчала, Поколебавшись, он продолжил. «Например, мою собственную спину». «Вот-вот, и тогда зерно прорастает. Образ боли, отпечатанный в сознании, проявляется, и...» «И я, согнувшись над очередным рапортом, вдруг чувствую... То есть мой разум заставляет меня чувствовать...» Он вздохнул. «Старый образ боли, которую я причинил тому человеку, возвращается и заставляет чувствовать боль меня самого». Его рука инстинктивно дотронулась до поясницы. Он надолго задумался. Потом взглянул на меня. Глаза его восторженно блестели. «А ты знаешь, ведь так оно и есть. Я много слышал таких разговоров, мол, все, что ты делаешь, возвращается к тебе, только никогда не принимал их всерьез, потому что, ну, ну, просто не понимал, как оно на самом деле происходит. А теперь мне понятно». Это что-то вроде всеобщей справедливости. Все наши поступки по отношению к другим обращаются на нас самих. И наоборот, все, что с нами случается, происходит только потому, что мы сделали то же самое другим. «Нет, конечно, мне и раньше казалось, что так должно быть, но только должно, не на самом деле. А теперь, после твоих объяснений с пером и коровой, я понял, это не просто есть. Оно управляет нами» отвечают за каждую мелочь в нашей жизни и в окружающем мире. Он смотрел на меня почти с благоговением. «Теперь это так ясно, так… просто потрясающе!» М -м -м, только у меня много вопросов…» «Чем больше, тем лучше», — ответила я. «Только так и можно чему-нибудь научиться!» Однако от положенных упражнений ему увильнуть не удалось. Ночью меня разбудил какой-то звук со стороны двери. Сначала я думала, что это ужасный сон, вызванный воспоминаниями о недавних событиях. Потом осознала реальность происходящего. Пристав стоял, ухватившись за прутья решетки. Заплывшие красные глаза пьяно блестели. Камеру наполнил удушливый запах перегара. «Ты пойдешь со мной!» Прохрепел он, и по его тону я поняла, что на этот раз так и будет. Он где-то достал новую дубинку. Она со стуком ударилась о бамбуковое прутье, когда он отодвигал засов. «Рави! Рави, что ты делаешь?» Послышался заспанный голос Бузуку. «Заткнись!» Заорал пристав, колотя дубинкой по прутьям соседней камеры. Бузуку взвыл от боли, очевидно удар пришелся по костяшкам пальцев. «Рави!» Снова предостерегающе крикнул он. «Сегодня можешь не волноваться, я правду говорю!» Бросил пристав, повернувшись к перегородке. Он уже стоял, покачиваясь посреди камеры. «Я... я забираю ее, потому что... чтобы она посмотрела на мальчика!» В его голосе прозвучала такая боль, что у меня кольнуло сердце. Бузуку замолчал. Я почувствовала, что должна идти и двинулась вслед за темной фигурой под дубинки, волочащейся по земле, все время ощущая резкий запах браги. Мы шли довольно долго, миновали дом старухи, потом свернули в узкий проулок и оказались в темном запущенном дворике. В доме было темно, о том, кто здесь жил, можно было догадаться по запаху, который за долгие годы пропитал все вокруг. В очаге горел слабый огонь. В его отблесках едва можно было разглядеть очертания маленькой фигурки. Ребенок сидел перед очагом к нам спиной, скорчившийся и завернувшись в одеяло. У двери стоял стол, на нем горела свеча. За столом на коврике сидела какая-то старуха. Ее лицо, изборожденное глубокими морщинами, обрамляла густая копна седых волос. Я присмотрелась и вдруг поняла, что это жена пристава, содрогнувшись при мысли обо всех побоях, которые ей пришлось перенести. Однако в глазах ее светилась все побеждающая доброта. Так бывает с людьми, терпящими боль ежедневно и ежечасно. Она едва заметно улыбнулась, как бы извиняясь за своего мужа, молча, потому что иначе при нем было нельзя. Я понимающе кивнула. Она кивнула в ответ. Мы сели к столу. Женщина пододвинула мне чашку с дешевым чаем. А пристав вытащил из-под стола глиняный кувшин и как следует приложился к нему. Обтерев рот, он обратил ко мне свои горящие воспаленные глаза. — Я тогда пришел пьяный, — сказал он и выпил еще. — Мы с комендантом напились, как всегда. Помолчав и снова отпив из кувшина, он продолжал. — Пришел домой, а они уже спали, она и сын. Он махнул рукой, сжимавший кувшин в сторону детской фигурки перед очагом. Потом поднял ковшин к губам, но, передумав, поставил на стол. Я... Я... Лицо его исказилось, на глазах выступили слезы. Я опрокинул свечу, она горела, так же, как это. Слезы побежали по его щекам, оставляя блестящие изломанные дорожки. Женщина отвернулась. Солома вон там, они. Мы спали на соломе. Она сразу вспыхнула, и я... Я сразу не заметил, был очень пьяный. А потом они закричали. Она и ребенок. Пламя ударило мне в лицо. Я не знал, что делать, не знал, что делаю. Но я сказал себе, «Рави, ты солдат, ты учился в Королевской Академии, выполняй свой долг, как тебя учили». Немного очухался, бросился туда, а там... Из огня тянутся руки. Я схватил и потащил, выбрался из дома. Они кричат и вырываются, а я не понимаю, почему. Потом посмотрел, что держу, а это... Это... Он запнулся, не в силах выговорить. Женщина затряслась в рыданиях. Это были ее две руки, я держал только ее. И тогда я услышал, что она кричит. «Сынок, сынок!» Он опустил голову, потом резко поднял ее и крикнул. «Сынок, пойди сюда!» Одеяло у очага вздрогнуло. Мальчик медленно встал и неловко приблизился. Свет от свечи упал на его лицо. Первое, что я заметила, была доброта и мягкость в его глазах. Они были полны любви, будто он никогда не жил в этом доме с этим человеком, превратившимся в демона. И никогда не видел в зеркале своего лица. Багрово-красное, блестящее. Оно было словно покрыто расплавленным воском, который растекся, заливая подбородок и шею. Я не могла сдержать слезы. Не столько при виде обезображенного лица, сколько при мысли об ужасной боли, которую испытывал этот маленький человек, хотя храбро пытался ее скрыть. Заливаясь слезами, отец дотронулся до того, что когда-то было щекой. «Мальчик мой!» схлипнул он, потом повернулся ко мне. Ты можешь его вылечить, что-нибудь исправить. Как? Как ты вылечила спину коменданту? Женщина безнадежно застонала. Он даже не услышал этого. Еще ногу, взволнованно проговорил он. Посмотри, у него нога. Сынок, пройди к огню и назад. Покажи ей, покажи свою ногу. Мальчик посмотрел мне в глаза все в той же непостижимой жизнерадостностью. Потом повернулся и заковырял в сторону очага, неловко подволакивая ногу. Вывернувшись, он снова взглянул на меня без всякой надежды, но с неизменной теплотой и любовью. Я почувствовала, что Катрин снова во мне. И я опять сижу с комендантом, держа перо в руке, словно орудие истины. «Может быть», — повернулся к несчастным родителям. «Нет ничего невозможного». Мы вышли из темного дома. Луна уже взошла. Встретив вопросительный взгляд пристава, я нахмурилась. «Есть одно условие...» «Все, что захочешь», быстро ответил он. «Вы должны брать уроки. Вам тоже нужно вылечиться». Пристав грустно покачал головой. «Мою болезнь уже не вылечить. Бросаю, потом начинаю снова. Так что и не проси. Никто меня не исправит, даже ты». «Нет, вы должны учиться, обязательно», – настойчиво заговорила я. «И не у меня», – он посмотрел на меня с удивлением. Я уверенно кивнула. «Вы будете учиться у коменданта», – он открыл рот, чтобы возразить, но я опередила его. «Не ради вас», – прошептала я, – «ради него самого, ради коменданта. Вам придется это делать, или мальчик навсегда останется таким». Так и застыв с открытым ртом в бледном свете луны, он молча смотрел мне в лицо, а потом медленно кивнул и мы пошли обратно в тюрьму.